Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня я вам покажу свой заказ по девятому каталогу. Часть вторая. Такой вот концентрированный гель для мед я посуды получила. С эвкалиптом и арбузом. Заказала одна женщина. Ей нравятся наши средства. Она у меня постоянно их берет. Код данного геля 30103. Они, кстати, классно работают. Очищают посуду даже в холодной воде. Она заказала мне два. И второй с ароматом свежего лайма код данного средства 3097. 30 сода эффект классно чистят, отмывают удаляют жир без каких-либо напряжений также у нас компания сейчас предоставляет каждый день различные акции на определенный товар была акция на прокладки женские гигиенические прокладки с анионовым чипом дневные код 11289. Кстати, прокладки очень классные, хорошо впитывают, не оставляют следов, неприятных запахов. Вот такие две пачечки взяла. Мне заказали и себе взяла, конечно же. И взяла в дневных. Также мне две заказали, две взяла себе сразу ткани по такой классной цене были. Код 11288. Еще у нас есть такие вот классные ополаскиватели для полости рта. Это вот лечебные травы. Здесь зверобой, ромашка, иван-чай. Они подходят для всей семьи. Как для детей, так и для взрослых. Код 2256. И второй ополаскиватель для полости рта у нас идет. Тоже он идет для всей семьи. Экстра свежесть. Код 2293 ополаскиватель для полости рта с активным фтором, обеспечивает комплексный уход за зубами и деснами, гарантирует продолжительное свежее дыхание и эффективную защиту от кариеса. Подходит для всей семьи, не содержит спирта. И вот классно у нас есть средство. Еще вот такой вот бальзамчик, заказали яркость и шелковитость с клевером и гранатом. Код данного бальзама 8751. Он подходит для окрашенных эмилированных волос. И вот такой вот гель для душа. Нежность и шелковистость. Он с ароматом вишневого цвета и хлопка. Код 8762. видите, классный. Не жидкий, нечетко густой. Аромат прекрасный. Еще у нас была акция на порошки стиральные также была скидка я заказала себе горная свежесть код 30023 порошки наши классные не отстирывают ну ура любые пятнышки что на цветных что на белых тканях если белые ткани у вас со временем иногда не желтеют наши порошки с этим классно работают футболочки, постельное белье опять становится белоснежным, как новенькое, так что советую всем приобретать наши порошки, а не ходить в соседний магазин, не брать порошок еще дороже, и при этом он не предоставляет тех возможностей, которые не выполняют свои функции, которые там заявлены. Вот порошок горная свежесть. И вот универсальный тоже порошок. Такой вот он идет без аромата, без отдушек. Он подходит как для детских, так и для взрослых вещей. и типа аллергенные наши порошки. Ну, взяла себе на скидочку 70% прогумин. Давно на него смотрела, но все никак не брала. Код 15748. Это концентрат на основе комплекса гуминовых кислот. Также мне еще заказали вот такую вот водичку высадовита. Аромат у нее потрясающий. У меня заказывает несколько клиентов эту водичку. Очень она им нравится. Код 3140. Вот такой вот небольшой получила я заказик. На 30 баллов. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. По любому продукту отвечу вам. Если что-то хотите подробнее узнать. Всем пока-пока.